Всем привет! Это СПБ Без Б. Единственное политическое шоу в городе, без двойной сплошной. Начнем с главного. В субботу петербуржцы пришли к гостинке принять участие в одиночных пикетах, по очереди поддержать плакаты и выразить несогласие с предвыборным беспределом. Силовики их винтили как вооруженных противников. Собеседники утверждают, что был приказ из Смольного. Временный губернатор Беглов решил продемонстрировать силу. Но как? Победы над мирными людьми чужими руками? вверх крутости. Будь Беглов мужиком, как говорится, с яйцами, он бы сам пришел поговорить с избирателями. Что могло его остановить? Обыкновенная трусость и откровенная неприязнь к жителям города. Объясните на основании В то время, когда силовики исполняли незаконный приказ о задержании и избиении граждан, Временный встречался со специально отобранной группой людей, изображающих его сторонников. Беглов нес катастрофическую ересь, рассказывая о своей якобы занятости. Нужно завершить строительство детских садиков, школ к первому сентября. Сейчас строители. Дорог, благоустройство завершить, пока вот погода какая-то позволяет. Как говорили в детстве, горе ты луковая, а не строитель. Но да черт с ним. Теперь результаты нашего мем конкурса. Победитель этого выпуска Елена Шумлянская. Вот так она видит нашего Дмитрича в колосках и оперении. Запомните этот образ. Он, по крайней мере, приятнее оригинала. И начнем сегодня с Дома радио. Очередной пример того, как отсутствие конкуренции в политике, исчезновение независимых от администрации СМИ приводит к драматическим последствиям. Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова предупредила, что из Дома радио на Итальянской 27 выселили детский хор и губернаторский оркестр переезду готовятся архивы и музей блокадного радио. Их место займет отель и видовой ресторан. А несколько помещений для статуса отдадут дирижеру Теодору Курендису. Неужели можно вот так вот плюнуть на все ради модного дирижера, пишет Агапитова в закрытой группе Фейсбука. Не говорит, пишет. Не молчит только слово. Почему караул раздается шепотом? Об этом в рубрике Чье кого. Все просто. Дом Радио сейчас принадлежит пятому каналу, то есть национальной медиагруппе. Еще НМГ – это РЕН, Известия, 78, частично первый канал и куча всего другого. А по данным Forbes акционеры НМГ через Газфонд и Газпромбанк владеют значительной частью Газпроммедиа, а это НТВ и прочее. Еще. Это уже третий. Ты же лопнешь, деточка. То есть под контролем огромный конгломерат СМИ. От больших, да не очень. А еще администрация Петербурга. С недавних пор тоже их актив. Известна прочная связь с НМГ нынешнего вице-губернатора Любови Совершаевой. Так что в копилке этих ТВ-голиков и телеканал «Санкт-Петербург». Вот и все, что было... Это и правда почти все, что было. Петербургский рынок СМИ зачищен, ну не на сто но около того. Поэтому уполномоченный и крикнула караул в закрытой группе Фейсбука. И ей хочется верить. Нацмедиагруппа уже объявляла о перестройке телецентра на Чапыгина с возможными торговыми площадями и прочим, так что дом радио это так бантик. Почему мы говорим за любого, кроме Беглова? Потому что Беглов ⁇ это политическое, экономическое и информационное монополия. Захотят, снесут дом радио, заберут генштаб под съемочную площадку сериала след, разрешат Пригожину засыпать маркизову лужу, а на верхушке Александровской колонны поставят статую Путина. Алина Маратовна знает, о чем поет. Слушайте, но проблема не в каких-то бизнес-структурах. Они есть и будут. Хуже, что одна бизнес-структура будет доминировать. Никаких вам там сдержек и противовесов. Ну и главная проблема – беглов. Дело не в том, что он чей-то ставленник, а в том, что он будет беспрекословно подчиняться тем, кто его поставил. Ну можно так? Извини, сейчас же перед дядей. Хороший мальчик. В свою очередь, самого Александра Дмитриевича не слушается никто. Даже собственный язык, что он демонстрирует каждый раз, вылезая на свет Божий. Рубрика «Ляпнул дед» на нашем канале. Поэтому работа сдвинулась с мертвой точки зрения, она набирает обороты. Всю свою избирательную кампанию Беглов не может сдвинуться с мертвой точки зрения. А тут у него что-то еще и обороты набирает. Это музыкальная биберга Squidward, эта песенка звучит со всех сторон. Но знаете ли вы, что Александр Александра Беглова есть свое ТВ-шоу? Два раза в месяц он приходит на ручной канал 78 и отвечает на разные вопросы. Пресс-сек временного Инна Карпушина решила раскрыть секреты этого шоу. Самое интересное в телевидении, это не то, что видят все а за или бэкстейдж, как говорят сами телевизионщики. Ну что еще из этого видео можно узнать. В шестимиллионном городе в редакцию пишут меньше 50 человек. Всего дважды в месяц. Наверняка включая подставных. Совсем не интересен временный людям. Во-вторых, Беглова дрессируют перед каждым эфиром. По каждому обращению готовится подробная справка. Накануне совершаются последние звонки, уточняются детали. В общем, на эфир Александр Мич приезжает полностью подготовленным. Собственно, это и есть тот самый новый взгляд. Да ладно, Ин, этот взгляд еще со времен кремлевских старцев не новый. Но самое забавное вот что. Оказывается, Беглова там по-настоящему спрашивают. Короткое обсуждение всех тем, но ведущий Вильям всех карт конечно, не раскрывает, и какой-нибудь каверзный вопрос до студии обязательно не уйдет. Ох, как вломит сейчас каверзный ведущий своему гостю. Ну, тоже вы часто встречаетесь с людьми, это привычка такая, или это выработанный стиль? Ну, вы... Позвольте вам сказать прямо, грубо, по стариковский Вы великий человек, государь. Тут вот накануне журналист Виктор Овсюков, очень хороший журналист, кстати, обратился через страничку Беглова ВКонтакте. Он написал, Александр Дмитриевич, а вы не боитесь дать открытое интервью без согласованных вопросов, без заранее оговоренных тем, под видео, без монтажа? Витю просто забанили там, чтобы он, ну, ерунду всякую не писал. Знаете, с людьми надо встречаться, во-первых, для того, чтобы, во-первых, не быть надутым, как тульский самовар, не забронзоветь. А что там у нас забронзоветь не может из курса химии? А, вспомнил, дерево. Да, ему не грозит. Ладно, тут пару дней назад в авиагородке установили бюст героя Советского Союза Викентия Грязнова. Все правильно, героев надо чтить. Но тут опять вот что. Мы всегда будем помнить своих героев, своих ленинградцев, своих петербуршев, совершивший свой подвиг не только во время войны, но и в мирное время. И мы понимаем, что вот это наша народная мудрость, что героями не рождаемся, героями становится. Вот от того, как действует человек в непредвиденной ситуации, в драматической обстановке и зависит какая-то личность. Слушайте, ну, может, они приняли что-то? Не, я понимаю, дождь пошел, прохладно. Но можно же было после? Хотя наверняка и после тоже. Ну, как же без этого? А потом я говорю, пойдем кудяпликов настреляем, пожарим и съедим. Я уже рассказывал вам, что ручные телеканалы явно перебарщивают, показывая Беглова по несколько раз в день на разных мероприятиях. Забудьте, этого еще не включали пригожинские помойки. Я тут наткнулся на такую рубрика «Видосы из Пухто» на СПБ без Б. Я бы хотела бы ну, вот рассказать вам про Александра Дмитриевича Беглова. Да? В общем, якобы независимые муниципальные депутаты обозревают предвыборные кампании кандидатов, называют это исследованиями и рассказывают об этом самым независимым якобы журналистам. Слушайте дальше. Этот человек, он как бы он эстетически уютный. Действительно так. Он без короны. Вот он простой, как человек из народа, да. Эстетически, мать его, уютный, огонь просто. По сравнению с таким независимым вылизыванием бегловских пяток, Игорь Максименко воистину дерзкий журналюга. А теперь посмотрите, как эти независимые обозревают других кандидатов. Немножко скучная ситуация вот с Бортко, потому что вроде бы хотелось и ждали от него довольно такой кинематологический, графичности, да? Это. Также про Надежду Тихну, Человек, который проснулся и решил, пойду-ка я в губернаторы Санкт-Петербурга. Но мне на самом деле за нее просто вот немного стыдно, потому что объективно вот ее, ее уровень – это муниципальные выборы. Зацените, да, каких экспертов натаскали пригожинские помоешники. Стыдно, когда тебя видно у дяди повара. Про пригорженное и не только. У нас в сегодняшнем интервью сразу предупрежу, профессор тертый калач. Поэтому не все ответы вам понравятся и мне не все понравились. Ну ладно, ближе к делу. И в этот раз в гостях студии СПБ без Б, кандидат губернатора Петербурга Михаил Амосов. Михаил Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. А согласны ли вы с лозунгом за любого, кроме Беглова? Мне этот лозунг не нравится. Почему? Потому что он обеляет Бортка. Что не так с Бортка? Бортка сталинист. Бортка выступал против всех инициатив последнего времени, за которые боролась демократическая общественность. Он за передачу Исаакевского собора Православной Церкви. Он был за строительство Охта-центра прямо в Охте, в районе Охты, да? Ну, поэтому мне кажется, что этот лозунг направлен на то, чтобы помочь Бортко выйти во второй тур. А вам не кажется, что господин Беглов это, Но... Такой кандидат, который предполагает выжженную поляну как информационную, так и политическую, и любой второй тур играет его на ослабление и делает ситуацию в Петербурге несколько более демократической. Не, ну второй тур это, конечно, хорошо, но я думаю, что во втором туре победить Бортко будет проще, потому что вот те вещи, о которых я говорил, их обязательно достанут во втором туре, расскажут горожанам, и это будет существенно. Но возможно ли, что часть консервативной публики уйдет к Бортко и это сыграет против Беглова в первую очередь? Ну, понимаете, все возможно. Я не знаю, социологии как таковой нет. Вот Я вам даю некий политологический анализ вот, и просто вам говорю, что мне не симпатичен Бортко, так же, как и Беглов. Если во второй тур выйдет Надежда Тихонова, вы ее поддержите? Конечно. Хотя хотел бы выйти я. Мне кажется, что от этого будет больше толк. А как вы думаете, она вас поддержит? Думаю, да. Вы говорили о том, что должна быть встреча трех кандидатов. Планировалось, по крайней мере, случилось? Да, мы общались несколько раз. Есть какой-то результат этого общения? Ну, наверное, это полезно. Для, для нас для понимания друг друга но то же самое что я вам говорил сейчас я в общем-то и бортко сказал что меня не устраивает его а такой ну, взгляд в прошлое не устраивает многие его позиции что она вам сказала вот именно на той встрече ну в основном мы говорили как о каких-то организационных вещах да но вот об идеологии тоже немножко поговорили ничего она особенно мне на это не сказал а я, собственно, и не ждал. Хорошо. Почему э, жителям Петербурга нужно проголосовать именно за кандидата Амосова? В чем ваше отличие, главное отличие от остальных кандидатов, да включая Беглова? Ну, Мне кажется, есть две причины. Одна причина – то, что все-таки наш город славится демократическими традициями. У нас всегда были представлены в законодательном собрании представители... Ну, Скажем так, демократического направления, и может быть там за, за исключением одного срока, да, и в этом смысле я представитель этого направления. Да, я считаю, что действительно городу нужна серьезная работа по изменению стиля общения власти с горожанами. Нам нужно доверительное отношение между властью и Уважительное отношение со стороны власти к людям. Власть должна научиться слышать людей, должна объяснять, что она делает и почему, все время сверять свои шаги с горожанами. Вот в моей программе целый набор таких предложений, усиление роли парламента, передача контрольных органов, таких как контрольно-счетная палата, берком в руки оппозиции, то есть я считаю, что когда, скажем, контрольно-счетную палату возглавляет представитель той же, той же партии, которая возглавляет правительство, это бессмысленно, потому что это получается самоконтроль и, в общем, на самом деле никакого контроля. Я думаю, что, в принципе, что-то похожее, наверное, предлагал бы любой представитель демократического лагеря. Это вот первое обстоятельство. Тихонова не представитель демократического лагеря? Ну, в общем, эти мысли тоже посещают ее, конечно, голову, но я думаю, что просто в ее программе вот этих позиций не будет. В этом смысле я, если хотите, более такой чистый демократ. Не хватает доверия власти гражданам, не хватает уважения со стороны власти гражданам. Вот в случае господина Беглова в чем? заключается недостаток этого уважения ну так это же дело не в личности вот я хотел бы пояснить что дело не в личности и во всяком случае не только в личности а дело в первую очередь в системе вот те вещи о которых я говорю они вообще-то для любого губернатора для меня если меня выберут губернатор там для любого человека они в общем не очень удобно когда вы вдруг говорите что «А контрольный орган не я буду создавать а оппозиция вот. Но если говорить конкретно, ну, например, в моей программе есть такой пункт, я считаю, что каждую неделю губернатор должен общаться с журналистами, он должен быть открыт. Вот я берусь, берусь за это. Тут я от журналистов тут знаю. Служба что... Бегло вам скажет, губернатор общается с журналистом, он приходит на телеэфир, например. А, нет, знаете, надо звать не только, удобных, не только в удобных форматах, но и в неудобных. Почему это важно? Потому что руководитель города должен слышать не только какие-то приятные вещи, да? он через общение с журналистами, через встречи с избирателями должен получать информацию о болячках. Мне очень жаль, что в последние годы, это относится, кстати, не только к Беглуву, но и к его предшественникам, в общем-то сложился другой стиль, когда, ну, там, так сказать, некая такая степень закрытости присутствует. Беглов лучше, Полтавченко? Ой, слушайте, я еще не разобрался. По-моему, ну, ну, а я могу вам сказать, в политическом смысле а это одно и то же. Они оба представители единой. Но говоря откровенно, это немножко разные копилки. Это вы о чем? Немножко разные промышленные группы, с которыми они больше взаимодействуют. Ну, ну может быть, но это какое отношение к управлению городом имеет? Понимаете? Ну, вот... А прямое, кто получит заказы? Не, вообще-то заказы надо распределять на конкурсной основе и а, раздавать нет, не своим, понимаете? Мы вот. об этом тоже вспомнил. Да, но я просто хочу вам сказать, что если сравнивать, ну, я думаю, что они примерно люди одного возраста, одного поколения, одного опыта. Может быть, скажем, подходы какие-то к финансовым делам, которые продемонстрировал Беглов за это время, мне нравятся больше. А скажем, попасть э, на э, общение, встретиться с э, Полтавченко мне было легче. То есть, вот, ну тут, ну, примерно это одно и то же. Понимаете. Терпимость. Э, э, я, я предлагаю больше мне... сейчас. Не знаю. Ну не, смотрите, не увольнение журналистов, которые не ну, очень хорошо пишут, Такого уже в принципе полтавчанка ну, не было, тоже наверное, наверное, земля, -то, наверное, -то вы же на земле, наверное вы правы, вот, Но хочу вам сказать, что, э, ну, в общем, для меня главное политическое лицо людей, а не их какие-то вот, ну конкретно там э, особенности черточки. Я еще раз говорю, что примерно одно и то же когда стало известно о том что господин беглов пойдет на выборы многие писали о том что на самом деле управлять городом будет не он а любовь полна совершаем как вы оцениваете ее влияние на губернатора время ну любовь полна это опытный управленец я с ней очень давно знаком но я знаете мой опыт показывает что все таки первое лицо это первое лицо это всегда так то есть чрезмерного влияния нет? Я думаю, нет. Но есть же несколько вице-губернаторов. Они готовят там решения. И в конечном итоге, ну, в общем-то, последнее слово остается за первым лицом. Давайте еще немножко покопаемся в, ну, не прям, скажем, в команде господина Беглова, а в тех людях, которые помогают ему избираться. Вот господин Пригожин и его различные, так сказать, СМИ, его различные люди, которые в этой компании активно участвуют. Это опасность для Петербурга? Понимаете, какая штука? Избирательные технологии развиваются. Как вы понимаете, я участвовал практически во всех избирательных кампаниях в Петербурге, начиная с 90-го года. На каком-то этапе в этих избирательных кампаниях, например, появились кандидаты-двойники, которые там были... С другими людьми, с одинаковыми фамилиями, чтобы запутать избирательно. Или, например, там фальшивые листовки, которые вот просто от моего имени выпускали в моем избирательном округе. Да? А, а теперь новые технологии. Вот есть фальшивый сайт или как фальшивая страничка в Фейсбуке, Петербург Замосов, к которой я не имею никакого отношения. Да? Имеет ли к этому отношение Пригожин? Строго говоря, я не знаю. Может быть. Да, для меня это некое новое обстоятельство. Ну, Я на эту тему написал письмо в горысберком, в Роскомнадзор и еще Марку Цукербергу, поскольку... Значит, фейсбуковская, Фейсбук. система, да, фейсбуковская система не реагирует на наши сигналы: что, ребята, закройте сайт. Ну, не, не, сайт, наверное, неправильное слово, но закройте страницу группы, группу, я к ней не имею отношения. А там робот отвечает, что все нормально. Да, ну вот я написал значит, Цукербергу, да, как говорится, in english sprechen, что не все нормально в вашем королевстве. вот, Ну, а значит, мои письма, вот в те инстанции государственные, о которых я говорил, закончились тем, что я имел разговор со следователем значит, полиции, куда передано это дело. Вот они должны как-то расследовать, найти, кто же стоит там за, за всеми этими безобразиями. Вы знакомы с результатами якобы социологического вопроса соцслужбы СПБУ? Она не опубликована официально, но различные сливы в телеграм-каналах дают там бегловую 40%. Я не знаком с этой с этими опросами ну ну ну и что ну как вы считаете это адекватный показатель? ну вот я могу вам привести пример из очень интересных выборов которые были в прошлом году выборы во владимирской области там губернатор по моему фамилия орлова Была. было было mm -hmm. до прошлого года она получила 36 процентов первом туре а в втором 37 ну, и там 38. Поэтому, если служба СПБ говорит 40, то это не очень хороший результат. Для кандидата, который, ну, понятно, что во втором туре многого не прибавит. Как вы вообще оцениваете вероятность второго тура? Ну, я считаю, что все зависит от жителей от того, как разворачивается компания, какая атмосфера вокруг этой компании. Просто надо понять, что вообще-то это настоящие выборы. Есть кандидаты, которые представляют разные политические силы, там Сталинист Борка, демократ Амосов, ну, скажем так, социал-демократ, наверное, Тихонова, да, есть Беглов, по сути, представляющий единую Россию, да. То есть нам выбор какой? Оставить все как есть? Куда-то шатнуться в старые советские времена, что, на мой взгляд, совершенно нереалистично и вредно. Или двигаться с разной скоростью, которую предлагаю я и но с разной скоростью, ну, в общем, каким-то новым временам, к обновлению. Да? Ну вот, мне кажется, что это реальный выбор, который есть у горожан. Не о. странно ли, что э, существует три э, кандидата? Существует кандидат от власти, который с каждого утюга вещает о своих достижениях. И существует три других кандидата. Которые не вещают из каждого утюга. К сожалению. Ну, а когда но, бывало по-другому. Но которые не ведут жестко свою избирательную кампанию. Нет, ну что значит не ведут жестко свою но кампанию? Потому что не слышно настоящей критики нынешней власти. Ну, послушайте, во-первых, не начались дебаты. Да, а значит, они будут. Во-вторых... Во Избирательная кампания входит в свою основную фазу, вот, когда за месяц разрешены выступления в электронных СМИ, там ну, многие другие вещи, все будет. Вот. И кроме того, понимаете, мысль о том, что чем больше обругаешь соперника, тем оно так сказать, лучше для твоего рейтинга, эта мысль достаточно сомнительная. Я могу вам сказать, что я всегда вел свои избирательные кампании, в общем, рассказывая о том, что я хочу сделать. Ну, по дороге, конечно, приходится покритиковать оппонентов. Ну, вот. Не без этого. Беглова не за что ругать, кроме как за то, что он представитель власти? Подождите, я начал с того, что я вам рассказал, насколько плоха наша система с точки зрения Нет, коммуникации. Вы говорите, вы говорите про систему, а я спрашиваю конкретно про но он Александра представитель, Беглова. Подождите, ну он же представитель этой системы. Вы разве не знаете этого? Так вопрос-то и заключается в том, что его я... можно критиковать только как представитель системы, а не как александра дмитриевича Беглова. А, значит, да, можно и как Александр меча но честно вам скажу, личные качества Александра Дмитриевича Беглова я не хочу обсуждать, потому что он же я еще расскажу, он функция, он функция, так же как и Полтавченко был функция, в конечном итоге как и я функция. А Валентина Ивановна была функцией? И она была функцией, конечно. Но вы же чувствовали разницу между Полтавченко и Матвиенко? Да, но сказать, что во всем Полтавченко был хуже, тоже нельзя. Например, я могу вам сказать, что когда он только стал губернатором, он закрыл несколько абсурдных проектов, которые вела Матвиенко. Например, разорительный проект Орловского туннеля. На эти деньги можно построить там несколько станций метро. Понимаете? Ну... Значит, он это сделал. Правда, станции метро не построил. Да. Но это тоже мы сказать, можем констатировать. Да? Вот. В общем, я, понимаете, я считаю, что в ходе избирательной кампании мы поменьше должны нападать на личность оппонента, а побольше обсуждать, какие у него идеи, что он конкретно сделал, может сделать. Ну вот, я считаю, вокруг этого должны вестись избирательная кампания, это нормально. Просто я пока не покину эту тему. Давай. Смотрите, есть основной кандидат от власти. И многие мне, люди... мне не нравится выражение основной кандидат. Ну, это по факту. Ну, и многие люди смотрят, вы, вы думают... начали работать. Вы начали работать. Вот сейчас начали работать. Присоединившись неправда. к утюгу. понимаете. Они же думают, вот он все равно будет, что мы пойдем. Ну, так, это зависит от общества. Они же не слышат ни от кого, что он, допустим, негодяй. А почему надо говорить, что он негодяй? А почему как людям еще объяснить, что за него не надо голосовать? Ну, они не знают. Или хотя бы вообще Нет, не ходить. Ну, под... куда не ходить? На выборы? Да. Как раз ходить, друзья мои. Так как это объяснить иначе? Так, вот я объясняю, что у нас настоящие выборы. Да. У нас есть возможность выбрать из разных людей. Есть весьма квалифицированный человек, как я. Я считаю, что своей там жизнью я себя подготовил к работе губернатора. Но в чем проблема? Ну, голосуйте. По-вашему, муниципальный фильтр – справедливый барьер? Муниципальный фильтр – несправедливый барьер. А после избрания депутатом нынешнего шестого созыва, одно из первых действий, которые я сделал, я написал большое письмо Элле Александре Панфиловой в Центральную избирательную комиссию о том, почему надо отменять муниципальный фильтр. И какие там варианты этого, этой отмены могут быть. Да? Значит, либо совсем отменить, что мне бы нравилось, либо отменить, там частично оставив там, парламентские партии, например, без муниципального фильтра. После этого я получил приглашение в Центральную избирательную комиссию, где обсуждался этот вопрос, где обсуждался этот вопрос с представителями разных политических партий и экспертов типа меня, которые написали аргументы. Не просто, что мы хотим, а привели какие-то аргументы. Ну, если говорить коротко, то все политические партии Высказались за отмену муниципального фильтра. Единая Россия, кроме одной. Ну вы же меня опередили. Да, единственная партия сказала: не, ну что, как можно, оставим муниципальный фильтр. Поэтому муниципальный фильтр, конечно, это неправильно, да. Но он существует. Но он же лишил вас конкурентов. Вы считаете, что Беглов – это не конкурент? Но других конкурентов. Других нет. Конечно, мне бы хотелось, чтобы выборы были более конкурентными. Да? Но... Почему? Ну, потому что Но я… Но вы же все равно прошли. Нет, ну подождите. Значит, я считаю, что одна из главных проблем нашей страны – это ограничение конкуренции или ее отсутствие. А как вы считаете, почему такой набор кандидатов? Кто вообще решал? Не знаю. Не знаю. Мне себе неизвестно. Но почему именно вас пропустили? Надежду Геннадьевна, почему пропустили? Ну, вообще, строго говоря, я не знаю. Могу только догадываться. Вот. Я думаю, что логика была примерно следующая. Что есть там крупная партия коммунистов, которая участвует. Да, есть справедливая Россия. Как я уже сказал, ну, есть довольно... Широкий демократический спектр в нашем городе. В законодательном собрании, скажем, есть там партия Роста во главе с Оксаной Дмитриевой. Есть Яблоко э, фракция, состоящая из двух могучих депутатов Амосова и Вишневского. Да? Ну, наверное, кого-то из нас должны были допустить. Да? Ну, вот. Почему вас, а не Вишневского? Я не знаю. Ну, в виде спекуляции могу сказать, что, наверное, может быть. Так спекулируя немножко, может быть, потому что а, если бы пропустили Вишневского, я бы его точно поддерживал. А пропустили меня, и Борис Владыч немножко тут вот заколебался. То на раскол. да. Я думаю, вот это одна из идей, которая могла присутствовать в головах у, а, не знаю, каких-то высоких политтехнологов, которые все это советовали. Говорили буквально недели две назад о том, что... А вы... еще знаете Вишневский за иллюстрацию за иллюстрацию старых кадров, поэтому, наверное, а я всегда против, поэтому, наверное, он им менее приятен, Возможно, да, хотя, хотя, в скобках замечу, что поскольку мы с Борисом сидим значит, в законодательном собрании вместе, Бородко тоже, кстати, за иллюстрацию, ну, видите, он же прошел, ну, нет, ну, слушайте, иллюстрация, это безобразие, потому что, если мы все-таки как-то, хотим развивать демократию, то ну, если бы у нас тут диктатура была кровавая, понимаете, тогда да, а у нас все-таки такое полуавторитарное режим. Ну, у нас очень же плотные коррупционные связи. Как вы их предлагаете разрубать без иллюстрации? Ну, а куда вы всех этих людей-то денете? Что вы их э, в Соловки отправите? Уже ну, один раз это… Продолжать кормить? Не, нет, кормить не надо. Значит, я еще раз говорю, что будет более конкурентная политическая среда. И с помощью механизмов политических, которые будут создаваться в этой конкурентной политической среде, будут сажать и коррупционеров, как, например, происходит в Бразилии. Пару недель назад шла речь о том, что, может быть, применен такой инструмент давления на власть, как совместное снятие кандидатов с выборов. Эта вы это, это, это идея бортка. Да. Вы ее не поддерживаете? Я ее не поддерживаю. Почему? Ну, я считаю, что мы должны дорожить возможностью участия в выборах. Это очень важная вообще вещь. Смотрите, что у нас происходит в городе Москве. Люди прямо на демонстрации многотысячные выходят для того, чтобы милых их сердцу людей допустили до участия в выборах. Потому а с... что это Мосгордума, там есть шанс. Вы же понимаете, что вам не позволят победить. А вот давайте проведем аналогию с любимой мной Владимирской областью значит во Владимирской области работал как не знаю как заведенный вовсю муниципальный фильтр. Например, есть такой человек Максим Шевченко, довольно популярный в коммунистических в левых кругах человек. Его выдвинуло КПРФ, ему не дали пройти, хотя КПРФ дает выдвинуть людей почти всюду. Значит, у них есть еще Алмбеликов, такой сенатор. Он член «Справедливой России». Его еще в предыдущий цикл заранее отправили в сенатором, чтобы он не мешал. Да? Выставили человека, который первый раз был э, э, Владимир Сипягин да? от ЛДПР. Первый раз человек, который был э, первый раз избран только депутатом законодательного собрания Владимирской области. И он выиграл в два тура. В первом туре занял второе место, во втором – первое. Причем по дороге, кстати говоря, два человека снялись, протестуя против ну, вот этой всей ситуации, с выборами. Кто был прав-то? Я думаю, что Сипягин, понимаете, который никуда не снимался, а работал с избирателем. А не было во Владимирской области псковских участков, как будут у нас? Не было во Владимирской области псковских участков. Да, я с вами согласен, это плохо. Вам Но... не кажется, что удаленные карусели во многом решат вопрос? Не исключено. А готовы ли вы выйти, не знаю, вот в этом случае, если станет понятно, что были были были жульничество при голосовании, выйти к площади пролетарской диктатуры и не уходить оттуда, пока ситуация не разрешится? Не знаю. Давайте доживем до этого. Не знаю. Но каким образом вы готовы протестовать против псковских участков? Ну... Значит, что я сделал? К сожалению, безуспешно. Я накатал большое, очень обоснованное, на мой взгляд, письмо в Центральную избирательную комиссию, в котором я написал, что дорогие товарищи, иметь а, участок в Великих Луках за 500 километров от Петербурга, где вообще непонятно, откуда там петербуржцы, что это место отдыха, что ли? Да? Это глупость. Почему тогда вы не организуете участки, например, не знаю, там, в Сочи? Наверное, 8 сентября там будет больше петербуржцев. Да? Ну, избирательная комиссия центральная не оценила Ты мой юмор. Ну вот, видите, он человек, художник, он сразу маханул в Турцию. Да? Я все таки скромно в пределах Российской Федерации. Да? Вот, Но ну, они не оценили наш юмор. Вот, и остались все как есть. Ну, я еще расскажу, значит, в чем моя задача как кандидата. Моя задача бороться за голоса избирателей, разъяснять им, кто есть кто, и нести свои идеи в массы, да. Вот этим я и намерен заниматься в течение ближайшего месяца. Надеюсь, что из этого что-то хорошее получится. Посмотрим. Спасибо большое. Михаил Амосов, Спасибо. кандидат в губернаторы Петербурга, был в студии СПБСБ. Возвращаясь к псковским участкам, вне зависимости от позиции почти всех кандидатов и партий и даже федеральных структур, Беглова всерьез намерены тянуть по беспределу. Именно там, в глуши Псковщины, где работали раньше бегловские политтехнологи, куется победа деда. Там, куда не дотянутся ни журналисты, ни наблюдатели, ни цивилизация вообще, можно будет вкидывать и вбрасывать десятки, а то и сотни тысяч голосов понятно за кого. Но он очень скоро будет тут, скажите, как его зовут? Лидер Петербургской справедливой России, интеллигентная Марина Шишкина, написала в Горосберком вот такой текст, цитирую. «Транспортная труднодоступность многих участков в сочетании с объективной технической недооснащенностью административных зданий и учреждений, удаленных от Санкт-Петербурга и районных центров населенных пунктах, делают наблюдение за процедурой выборов крайне осложненным». Мне кажется, Марина Анатольевна хотела сказать так. Свое заявление сделал зампред Центризбиркома Николай Булаев. Не только про Псковскую, но и про Ленинградскую область. Он заявил, что не одобрено ни одного заявления, поданного для голосования на дачах. В ЦИК сомневаются в подлинности этих заявлений. Указанные там телефоны либо не существуют, либо их владельцы не в курсе, что хотели бы голосовать за городом. «Не доводите до искушения», посоветовал Николай Булаев. И опять в этих словах. Слышится. Позор вам, Единой России, и всей вашей власти! Пропадите пропадом! Убирайтесь вон! Подлость, гадость, преступники! Ненавижу вас! негодяи! Удаленные участки в глуши – это от понимания, что у Беглова не рейтинг, а дырка от бублика. Даже при полном информационном доминировании и финансовом преимуществе. У временного на счете почти 60 миллионов рублей. Если сложить деньги Бортко, Тихонова и Омосова на компанию получится 17 миллионов, а у этого 60. И да, по телеку все время его совершенно бесплатно показывают. Для него бесплатно. Очевидный вывод. Да любого, кроме сами знаете какого. СПБ без Б пока два раза в неделю. Но не забывайте, в наших силах продлить это без Б на годы вперед. До встречи.